Итак, я думаю, что мы начинаем. Приветствуем всех на площадке Московской торговой промышленной палаты и службы уполномоченных по правам предпринимателей города Москвы. На этой объединенной рабочей группе проводит сегодня мероприятие. Это стало уже традиционным мероприятием, мы его проводим уже достаточно давно. Обучающий проект «Закупки Тудей. Блог. Быть в теме». Приветствуем всех участников мероприятия. Большая благодарность, что вы обращаете внимание на наше мероприятие, что вы регистрируетесь, что вы участвуете. Расскажу о том, что мы делаем сегодня. Тема сегодняшнего нашего мероприятия – закупки Today, блок «Быть в теме». Правила участия в закупках в соответствии с 44-м федеральным законом, 223-м федеральным законом в 2021 году. Как это работает? Значит, сегодня у нас с вами приглашены достаточно серьезные спикеры. Я попрошу немножечко прокрутить на экране. Представляю спикеров нашего мероприятия. Сергей Сергеевич Маковеев, общественно-полномочный по государственным закупкам. При уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве, руководитель объединенной группы, рабочей группы при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве, Московской торгово-промышленной палате, заместитель председателя комитета по конкурентной политике государственно-частному партнерству, Союза Московской торгово-промышленной палаты, генеральный директор агентства конкурентных закупок по ценных контрактах, спикер. Второй у нас Юлия Алексеевна Романова, эксперт в сфере закупок, по 44 и 223-му ФЗ, директор Академии продаж ОТС, автор ведущая курса «Закупки для тех, кто в теме». Курс проводится совместно с Департаментом Москвы по конкурентной политике, автор статей для таких ресурсов «Про госзаказ РФ», лектор «Конкурс школы» лектор «Акцион ЦФР». Модератором сегодняшнего мероприятия буду я, Ларкина Елена Валерьевна, заместитель руководителя Объединенной рабочей группы и уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве и Московской торгово-промышленной палате. Тему, которую мы сегодня раскроем значит, слово предоставляю Сергею Сергеевичу Маковееву совершенствование контрактного законодательства в стране, залог успешного развития экономики. Пожалуйста, Сергей. Коллеги, рад приветствовать вас. Сегодняшняя тема, она, наверное, вечная тема, так как все, что мы говорим о госзакупках, о тендерах таковых, уже из года в год мы видим много различных и проблем, и решений, Возникают новые проблемы, мы ищем опять их решения, формируем инициативы, вносим изменения в законодательство и так далее. То есть, казалось бы, какой-то нескончаемый круг. Но, тем не менее, нам с этим работать. В последние годы мы видим, наоборот, еще больше интерес к госзакупкам так-таковым. Видно, как и доверие к государству как, как партнеру, оно, в принципе, растет. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее оно растет. Сегодняшняя тема у нас, она больше будет посвящена как раз непосредственно тем изменениям, которые э, вступят, <coughs> которые вступили в силу. Вот. И что нам ждать дальше, и как работать с этим. Я же в свою очередь, как э, право первого слова, да, хотел бы проговорить э, вот о чем. Э, э, так как я являюсь общественным уполномоченным по госзакупкам, при уполномоченном по защите прав предпринимателей, в городе Москве, это вот Татьяна Владимировна Минеева, я в ее так сказать команде и моя прямая ответственность заключается в том, чтобы я налажил вот этот мостик между государством и бизнесом и в силу моей работы, да, то есть мы видим, что в последнее время достаточно много проходит изменений в нашем законодательстве и порой это порой это ну, так скажем, со стороны видно как будто уже некий конвейер. Каждый чуть ли не квартал мы видим какие-то изменения. И обычный предприниматель, бизнесмен, который участвует в торгах, он не успевает просто увидеть все изменения, которые происходят. И, к сожалению, порой... Узнает о них, когда попадает в ту или иную, ну, не очень, так сказать, хорошую ситуацию с точки зрения каких-то нарушений и так далее. Видим, что в последнее время тренд идет на, скажем так, упрощение проведения торгов. Это некая унификация универсальный метод проведения торгов, в том числе, причем не смотрят на предмет закупки, да, то есть все-таки как-то идет тенденция на то, чтобы это все дело подвести какую-то к общему правилу, да, неважно, строитель, либо это обычный поставщик каких-либо товаров, либо человек, который предоставляет услуги. И в связи с этим мы, как представители бизнес-сообщество в первую очередь, хоть и общественно полномочия по госзакупкам и работаю в аппарате именно госструктуры, но тем не менее моя прямая обязанность, заключается в том, чтобы отрабатывать и работать именно на благо бизнес-сообщества в первую очередь, да, и их защищать, но при этом искать и компромиссное решение для того, чтобы все-таки государство и бизнес, они сближались и друг другу доверяли, работали далее хотел бы проговорить ряд моментов, которые сейчас у нас запущены и активно ведется работа. Помимо тех изменений, которые вносятся сейчас, мы работаем и над инициативами, которые приходят со стороны бизнес-сообщества. В частности, не так давно у нас была защита перед профильными департаментами города Москвы на предмет тех инициатив, которые бы мы хотели бы внести в действующее законодательство изменения в рамках 44-го федерального закона, либо там того же 223-го федерального закона. Один из, основных, один из основных вопросов, который у нас встал, и в итоге мы ее сформировали в инициативу, это то, что ряд закупок вывести из обязательного перечня электронных аукционов. В частности, вывести именно услуги, как это было сделано в рамках строительной отрасли, когда в прошлом году, в сентябре, вступило в силу то самое знаковое изменение в законодательстве, которое позволило заказчику выбирать, да, как проводить те или иные торги. Либо выбирать аукцион, либо, соответственно, уходить на конкурс что, собственно, тоже давало возможность заказчику уже определять более квалифицированные требования к участнику, чтобы э, все-таки главный инструмент была не цена, а в совокупности критерии, которые позволяли бы выбрать э, действительно э, качественного подрядчика, который бы в первую очередь дал бы результат. То есть это э, исполнил государственный контракт, так как... Сейчас наблюдается тенденция именно на исполнение государственного контракта, что в силу, ну скажем так, такого способа проведения торгов, как аукцион, происходят большие падения, заключаются контракты и, к сожалению, есть недобросовестные поставщики, которые по остаточному принципу исполняют часть работ, ну и, соответственно, потом в дальнейшем уходят. Вот. И в связи с этим как раз одна из инициатив была поднята непосредственно перед профильными департаментами, но не все дали нам, скажем так, положительный ответ на предмет того, что да, действительно есть смысл как минимум отрабатывать эту инициативу, потому что все, многие считают, что текущая ситуация на госзакупках, она позволяет решить многие проблемы. Хотя мы э, прекрасно понимаем да и видим то, что происходит со стороны, как принято говорить на земле, что далеко не так. То есть увеличивается количество и неисполненных контрактов в связи с этим, то есть это и не освоение денежных средств, в том числе прилетает самому заказчику, потому что ну, скажем так, вышестоящих органов не интересует, что произошло и как проводились торги, как проходило исполнение контракта. Их, их интересует один вопрос, это то, что неосвоено денежные средства и контракт был расторгнут. То есть и за это заказчику тоже прилетает, поэтому мы в связке и с, органом, с органом государственной власти и с представителем бизнес-сообществ, которые активно участвует в торгах, мы вырабатываем и по сей день какое-то компромиссное решение для того, чтобы все-таки мы думали не о том, что же делать, да, и как же не получить по голове. За неисполнение контракта, а чтобы мы все-таки работали, государство получало результат, а бизнес-сообщество получало ту самую прибыль, за которую она идет и работает в рамках государственных торгов. Такой небольшой, собственно, спич от себя монолог. Далее хотел бы передать слово как раз уже Юле Алексеевне Романовой для того, чтобы. Более предметно поговорить об изменениях, которые нас ждут. Вот. В дальнейшем также ждем и от вас э, вопросы, которые наверняка их немало, которые вас волнуют. В конце концов, мы здесь собрались по большей части и не только поговорить, а уже факте, да, о уже свершившемся факте, как тех изменений, которые нас ждут, либо которые уже произошли, но и, тем не менее выработать э, э, те, э, скажем так, решения, да, для того, чтобы. Все-таки госзакупки так таковые, чтобы они были привлекательны, да, чтобы они были интересны для участия в торгах, для того, чтобы наше бизнес-сообщество зарабатывало в целом. Поэтому передаю слово нашему модератору Елене Валерьевне. Ну и в дальнейшем тогда ждем Юлию Алексеевну. Спасибо. Спасибо, Сергей. Я думаю, что... Вводная часть была достаточно содержательной, потому что она уже как бы проговорила сейчас, эта водная часть, о том, какие возможности для предпринимателей еще таит общение с общественным полномоченным, с омбудсменом по закупкам. У нас есть поднятая рука. Скажите, пожалуйста, я сейчас могу предоставить слово. Наверное, хотели что-то сказать. В дополнение. Пожалуйста. Так, ну, значит, может быть, кто-то случайно нажал, Обрати, обращайте на это внимание, мы реагируем, реагируем на ваши комментарии, реагируем на вашу поднятую руку. И, наверное, если вы хотите задать вопрос, давайте условимся, что вы напишите его в чат, и мы, возможно, его озвучим, чтобы мы уже не тратили время, которое должно с пользой потрачено быть. Итак, продолжаем наш сегодняшний обучающий проект, значит, ну спикер Юлия Алексеевна Романова расскажет как раз о том, какие нововведения были в 44 четвертом, двести двадцать третьем законе, расскажет о новых правилах и требованиях части участия в процедурах закупки, о финансовом обеспечении закупок в этом году, да, какие там нововведения, обзор судебной практики и практики ФАС через призму участия в закупках. Юлия, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать. Я слышу. Итак, сегодня мы с вами будем говорить про нововведения, которые вступили в силу в рамках участия в закупках по 44-му федеральному закону. Также мы с вами отдельно поговорим и про закупки в соответствии с 1023-м федеральным законом. И поговорим про те правила, по которым мы уже работаем, но в соответствии с которыми у нас возникают определенные вопросы. Вообще, в целом, хочу отметить, что... Так, сейчас запущу демонстрацию презентации. Вообще, в целом, если говорить про недавнее наше прошлое, про 2020 год, про текущие изменения 2021 года, многие те изменения, с которыми мы сейчас с вами работаем, они изначально не были запланированы, планировались совершенно иные нововведения. Ввиду всем известных обстоятельств нововведения были перенесены, некоторые нововведения вовсе были отменены. Ну и, собственно, вот новую систему в рамках, существующей трансформации мы с вами имеем на сегодняшний день. Итак, мы с вами будем вести наше основное обсуждение в разрезе обзора основных нововведений. Мы с вами рассмотрим порядок участия в регламентированных закупках, поговорим про финансовое обеспечение, какие изменения произошли в этой части. Отдельный вопрос у нас будет посвящен заключению и исполнению договора. И вот здесь, уважаемые участники нашей трансляции, обращаю ваше особое внимание на этот вопрос, потому что много нововведений много новых правил, которые пока еще используются в таком неком добровольном порядке, но совсем скоро уже это будет обязательные правила для всех, для участников и для заказчиков. Я постараюсь построить свое выступление таким образом, чтобы все было основано на практических примерах, на практике ФАС, на судебной практике. Ну и собственно по традиции по завершению нашего мероприятия мы с вами посвятим время отдельно ответам на вопросы. Вопросы. Я попрошу вас активно принимать участие в нашей дискуссии, потому что, прежде всего, мое выступление должно быть полезным для вас, вы должны определенные какие-то новые для себя почерпнуть знания, ну и, соответственно, поэтому отдельный блок у нас посвящен вопросам. В конце прошлого года были приняты новые нормативно-правые акты, которые, собственно, и определили дальнейшее развитие, в том числе в рамках закона номер 44 ФЗ, в рамках 223 федерального закона. Тенденции в сфере закупок такие, что особую поддержку получают отечественные товары, соответственно, работы, оказываемые отечественными лицами и так далее, и соответствующие услуги. Так вот, в рамках поддержки отечественных Предпринимателей, отечественных производителей. На сегодняшний день мы имеем то, что есть два нормативно-правовых акта, которые уже вступили в силу и соответственно и заказчики обязаны следовать новым требованиям и соответственно участникам закупок производителям следует тоже в рамках данных нормативно-правых актов осуществлять свои поставки о чем я говорю о каких новых нормативно-правых актах это постановление 2013 и постановление 2014 два постановления говорят нам о том что есть минимальная доля закупок Товаров российского происхождения. И, соответственно, вот этой минимальной долей обязаны придерживаться заказчики, которые закупают соответствующие товары, работы, услуги. И вот здесь, уважаемые участники закупок, будьте внимательны: ввиду того, что в рамках вот этих постановлений произошло некое ужесточение, не побоюсь этого слова, закупок именно отечественной продукции и, соответственно, со стороны поставщика при участии подобного рода закупок, в, закупках, в тех процедурах, которые в конечном итоге попадают в квоту по закупаемым товарам, так вот участникам закупок необходимо придерживаться определенных правил и требований. Вообще в целом, если говорить про национальный режим, хотя это и не основная наша сегодняшняя тема, то здесь вот такую вот полезную таблицу на ней Несколько слайдов я привожу, потом, естественно, материалы все до вас будут доведены, и в любой момент вы сможете использовать как, собственно, напоминание, какие, например, документы участнику следует подготовить для участия в той или иной процедуре. По-прежнему сохраняется тенденция трех основных направлений применения норм национального режима в закупках. Это запреты, ограничения и условия допуска. В рамках отдельных направлений есть свои нормативно-правые акты. И дополнительно на сегодняшний день еще постановления 2013 и 2014. Вкратце о чем постановление? Постановление о том, что по определенной номенклатуре товаров заказчику необходимо по результату определенного периода, по результату года достичь, собственно, этой квоты. И э, тенденция хорошая, если не, собственно, смотреть глубже. А если мы смотрим с вами э, по... Тем положением, которые отражены в нормативно-правых актах, мы с вами видим то, что со стороны участника в том числе требуются определенные действия для того, чтобы, например, его отечественный российский товар был признан таковым. И вот здесь я, например, говорю в том числе о действиях со стороны поставщика в рамках включения продукции в реестр государственной информационной системы промышленности. Например, при закупках промышленной, промышленной продукции установлены в отдельных случаях и ограничения допуска, в других случаях и запреты на допуске иностранной продукции. И соответственно участнику закупок необходимо поставлять ту продукцию, которая, собственно, попадает в перечень и которая требованиям соответствует. Но в этом случае мало чтобы продукция являлась российской по стране своей. Происхождения Важно, чтобы продукция предварительно была включена в реестр, реестр государственной информационной системы промышленности. Сейчас со многими поставщиками по этому вопросу мы, собственно, занимаемся, занимаемся включением продукции в ГИС. Вопрос это достаточно сложный, требует определенных ресурсов, требует временных затрат и, собственно, это для поставщика дополнительная финансовая нагрузка. Но не хочу углубляться в вопрос применения норм национального режима. Резюмируя вот эту вот тему, я хочу отметить, что участнику на сегодняшний день, к сожалению, приходится сложнее в плане участия в закупках с применением норм национального режима и по 44-му федеральному закону, и по 223-му федеральному закону. Плюс обратите внимание, это буквально последнее веяние. На круглом столе Совета Федерации, руководитель департамента э, по развитию радиоэлектронной продукции, заговорил о том, что э, будет предусмотрена новая, э, новая тема, новое ограничение в рамках уже э, требования по второму лишнему. То есть если сейчас мы с вами обратимся к действующим нормам национального режима, то увидим, что у нас есть правило, которое называется «третий лишний», то есть при наличии... Э, двух заявок с соответствующим товаром, который отвечает требованиям, третья иностранная заявка, она отклоняется. Так вот, на сегодняшний день тенденция такая, что по определенным позициям будет соответственно ограничение более... Это ограничение в рамках 10 позиций радиоэлектронной промышленности, радиоэлектронной продукции будет применяться. И действовать будет оно по правилу второй лишний. Итак, далее. Мы с вами переходим к следующей теме, которая на сегодняшний день является достаточно актуальной для поставщиков. Правила новые только вступили в силу, правила новые действуют при проведении нового запроса котировок, при проведении закупки у единственного поставщика в рамках 93-й статьи, части 12 Об этом мы сейчас поговорим более подробно. На слайде я привожу сравнительную таблицу, какие правила действовали до 1 апреля и какие правила действуют уже сегодня, с чем нам приходится работать. Вообще, в целом, хочу отметить, что тенденции в сфере закупок такие, что происходит сокращение сроков. Это сокращение сроков для участия в закупках, сокращение сроков для подписания контракта, для общего заключения контракта, то есть для действий со стороны участника и для действий со стороны заказчика. Но обо всем по порядку. Положительным моментом однозначно является то, что начальная максимальная цена при проведении запроса котировок была увеличена, была увеличена до 3 миллионов рублей. Если ранее ограничение действовало в размере полмиллиона, то на сегодняшний день заказчики имеют такую возможность проводить закупки путем запроса котировок в случае, если начальная максимальная цена не превышает 3 миллиона рублей. Исключаются определенные ограничения для заказчиков по совокупному годовому объему закупок, по ограничению 100 миллионов рублей. И, соответственно, здесь для поставщиков, в чем положительный, однозначно, элемент. Положительным моментом является то, что участники, которые, например, ранее обращали внимание только на какие-то крупные процедуры по цене, на сегодняшний день имеют возможность участвовать в том числе и в запросах котировок ввиду того, что начальная максимальная цена контракта была увеличена. Произошло сокращение срока подачи заявок для подачи заявок заявок отводится 4 рабочих дня, в противовес предыдущей редакции это было 5 рабочих дней. Продление срока приема заявок было предусмотрено ранее. В случае, если одна заявка, либо заявок не было, происходило продление срока приема заявок, для того чтобы, собственно, закупка состоялась. На сегодняшний день, если есть хотя бы одна заявка, будет происходить заключение контракта по цене, предложенной участникам, при отсутствии проводится новая процедура. Обратите внимание на сроки, которые отводятся для дальнейших этапов по процедуре запрос-котировок. Рассмотрение заявок стандартно занимает один рабочий день, а вот срок для заключения контракта, он значительно сокращен. И если общий срок для заключения контракта ранее составлял 7 рабочих дней, то на сегодняшний день это всего лишь 2 рабочих дня. Для поставщика, для участника закупок однозначно в плане заключения контракта нужно предварительно э, определить для себя, собственно, э, факт, предоставление, вообще наличие требований обеспечения исполнения контракта, если требование установлено. И, собственно, об этом вопросе однозначно нужно позаботиться участнику закупок заранее, особенно если речь идет про банковскую гарантию. Общий срок для заключения контракта с учетом обжалования, если таковое будет иметь место, будет составлять 7 дней. Соответственно, к сроку в два рабочих дня добавляется плюс 5 дней при обжаловании Данной закупки. Это не все изменения. Есть одно еще существенное изменение, которое лично у меня скорее вызывает такие негативные эмоции. Это отсутствие возможности для поставщика направления протокола разногласий на этапе заключения контракта. Обусловлено это однозначно тем, что этап заключения контракта сокращен, всего лишь два рабочих дня отводится на эту стадию, и, соответственно, законодатель не смог уложить в это время и возможность направления со стороны участника протокола разногласий. При размещении закупки в виде запроса котировок внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок не допускается, но... Важным, важным является тот факт, что заказчик вправе отменить определение поставщика по запросу котировок не позднее, чем за один час до окончания срока подачи заявок на участие в запрос котировок. Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в процедуре запрос-котировок, члены комиссии рассматривают такие заявки, принимают решения в отношении направленных заявок и, собственно, результат подписывают с электронными подписями. И следующая финальная стадия – это этап заключения контракта без протокола разногласий. Обратите внимание, что в части заключения контракта есть определенно схожие элементы при работе с новой процедурой, которая называется «Закупка малого объема». Какие еще мы встречаем наименование? «Закупка с полки», «Закупка у единственного поставщика». Речь идет про закупку малого объема, которая предусмотрена статьей 93, частью 12. Это нововведение, новая часть» в результате, собственно, применения возможности закупки единственного поставщика с учетом пункта 4.5. И, соответственно, при определенных закупках, а это закупки именно товара, заказчик может руководствоваться требованием новой части, части 12. Начиная с 1 апреля текущего года, мы с вами имеем то, что право на осуществление закупок Малого объема именно с учетом части 12 статьи 93 реализованы через 8 электронных площадок. Речь идет про федеральные электронные площадки, всем известные. Ограничения по начальной цене. Начальная цена до 3 миллионов рублей при сохранении иных ограничений, которые предусмотрены. Сведения публикуются из каталога, точнее на основании каталога товаров, работы и услуг. И вот это очень важный момент ввиду того, что участник закупок при формировании своей заявки, по-другому заявка называется в данном случае предварительное предложение, так вот при формировании предварительного предложения участник Закупки учитывает именно характеристики, которые указаны в КТУ, что происходит в дальнейшем? В дальнейшем происходит отбор в автоматическом режиме со стороны уже оператора электронной площадки предварительных предложений, которые, собственно, соответствуют требованиям. Но, соответствуют требованиям, здесь хочу отметить, что это признаки будут в данном случае, на данном этапе, проверяться формальные, то есть соответствие по Цене, по цене в рамках, собственно, отбора всех предварительных предложений. И с учетом, соответственно, вот этих положений происходит автоматический отбор не менее двух предварительных предложений, а максимум отбирается пять предварительных предложений. Предложение участник закупки обязан разместить заранее. Сроки по проведению закупки малого объема на сегодняшний день составляют в течение одного часа. Но фактически здесь никакие действия на этом этапе со стороны оператора, со стороны заказчика пока еще не требуются. Они потребуются, собственно, на, следующий, на следующей стадии. И на этом этапе происходит автоматическая формирование выборки предварительных предложений и, собственно, уже доведение сведений до заказчика. Вот это вот все происходит в течение одного часа. Срок заключения контракта и обжалования ранее не регулировались по процедуре на сегодняшний день. Два рабочих дня отводятся на заключение контракта, и контракт заключается ровно по тем правилам, которые я озвучила ранее, это правила по закупки в виде запроса котировок в соответствии с новой редакцией. Участник закупки формирует свое предварительное предложение. Есть, таким образом, если участнику интересны закупки малого объема, которые проходят в виде новых процедур, закупки товаров, необходимо позаботиться заранее о том, чтобы э, обеспечить возможность э, своей компании, своей организации попасть со своим предложением в выборку. И и участнику для этого необходимо заранее сформировать предварительное предложение. Вот на экране вы видите, какие обязательные сведения включаются в предварительное предложение. Более того, при формировании предварительного предложения на электронной площадке, естественно, будут обязательные поля, которые следует заполнить, и без заполнения которых не получится отправить, разместить свое предварительное предложение. Сведения указываются и по организации, и по товару, который вы предлагаете к поставке. Заполняется информация на основании сведений, изложенных КТРУ. Указывается стандартный товарный знак при наличии. Собственно, вот это правило оно из общих правил осуществления закупок, подачи заявок. Единица измерения товара указывается. Цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальное количество товара, которое предлагается участникам закупки. И далее важный момент, важный нюанс. Собственно, зона действия вашего предварительного предложения, то есть наименование регионов, то есть субъектов Российской Федерации, в отношении которых ваше предложение будет являться актуальным. Срок действия предварительного предложения, который составляет не более одного месяца, и на площадке на сегодняшний день, если вы попробуете разместить предложение на срок больше, чем один месяц, то технически размещение такой информации не представится возможным. Обычные документы участникам сюда относятся анкеты и декларация соответствия единым требованиям по 31 статье, напомню, не проведение ликвидации, например, сюда относятся Отсутствие преступлений, судимости за преступления в сфере экономики и так далее. Сведения эти можно прикрепить собственноручно в виде предварительно сформированной анкеты, либо сформировать при помощи средств, автоматизированных на электронной площадке. Далее. Алгоритм проведения выглядит таким образом. Заказчик при возникновении у него соответствующей потребности формирует при помощи единой информационной системы извещения об осуществлении закупки малого объема. Извещение содержит в обязательном порядке проект контракта и обоснование начальной максимальной цены контракта. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения оператор электронной площадки в автоматическом режиме определяет из числа, всех предварительно размещенных предложений не менее двух предложений и не более пяти предложений и естественно здесь имеет значение цена цена за единицу общая стоимость товаров которую предлагает участник и соответственно участник закупки в данном случае при возможности указывает минимальную цену то есть здесь я рекомендую не искусственно не завышает цены, учитывать то, что предложение в выборку может и не попасть, если указать слишком высокую цену, но тем не менее демпинговать сильно также не стоит. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу товара. И, соответственно, здесь с учетом этого ранжирования направляются сведения заказчику. И далее данная информация подлежит уже рассмотрению, рассмотрению со стороны заказчика. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения предварительных предложений, заказчик принимает в отношении каждой заявки решение, присваивается каждой заявке соответствующий номер, а при этом если заявка была отклонена, естественно, на в окончательный результат уже не попадает. Результат рассмотрения предварительных предложений. С учетом, опять же, цены происходит ранжирование предварительных предложений. В случае наличия менее двух заявок на участие в закупке процедура не проводится. Об этом уведомляет оператор электронной площадки. Контракт заключается абсолютно по тем же правилам, что и заключение контракта по процедуре запрос котировок, при этом не допускается направление протокола разногласий. И предвосхищая вопрос участников, знаю, что это интересно, ввиду того, что многие поставщики уже этим вопросом задавались. Собственно, что делать, если вам приходит контракт от участника, о, прошу прощения, от заказчика, и вы обнаружили там определенные технические ошибки так скажем речь не идет про изменение существенных условий потому что здесь обычные правила действуют существенные условия контракта не подлежат изменению речь идет про указание неверных реквизитов например про незаполнение обязательных сведений по контракту по указанию неверной цены в том числе цены контракта однозначно необходимо в те сроки, которые указаны, заключить контракт, подписать контракт со своей стороны. И далее уже после заключения контракта следует при необходимости заключить дополнительное соглашение к контракту, которое урегулирует все вопросы. И э, здесь, э, к сожалению, нам законодатель не оставляет никаких дополнительных возможностей в части Урегулирование разногласий на этапе заключения контракта. Поэтому исключительная возможность, которой приходится, приходится в нужное время воспользоваться, собственно, это заключение дополнительного соглашения. Вот здесь буквально свежие слайды, которые уже есть, собственно, информация, которая уже есть на электронных площадках. Здесь обратите внимание... Стоп. Uh -huh. Это площадка РТС «Тендер». Здесь вы можете найти в разделе «Закупки» новый подраздел для формирования вашего предварительного предложения. Он находится справа. И для того, чтобы участнику было понятно, что это за предварительное предложение, собственно, здесь идет сноска. Что это закупка в соответствии с частью 12 статьи 93-44 Федерального закона. Заполнение предварительного предложения выглядит таким вот образом. Сведения заполняются с участником закупки вручную, частично. Частичная информация будет заполнена на основании данных личного кабинета. И э, после заполнения информации по э, участнику закупки необходимо э, приложить сведения декларации вот здесь обратите внимание есть возможность сформировать и прикрепить декларацию либо можно использовать тот шаблон который есть на электронной площадке но здесь я рекомендую использовать тот документ который формируется на электронной площадке автоматически Далее выбираем позицию из каталога товаров, работы и услуг. Рекомендую указывать код позиции по КТРУ. По коду позиции автоматически будет указано наименование в соответствии с каталогом товаров, работы и услуг. Товарный знак мы указываем при наличии, поле не является обязательным. Далее указываем страну происхождения товара. И, собственно, заполняем сведения по товару далее. Это место поставки, код места поставки, цена единицы товара, количество товара, срок поставки. Важный нюанс. Если, например, вы предлагаете... Одно количество товара. Ну, вот, допустим, здесь указано 100 единиц товара. Либо вы указали диапазон от 1000 до 15 тысяч. Если, например, заказчику требуется товар, который вы готовы поставить, который указан в вашем предварительном предложении, но количество требуется больше, чем указано в вашем предварительном предложении, соответственно, ваше предложение, к сожалению, в выборку не попадает. Далее. Сведения по месту поставки. Здесь можно указывать сразу несколько регионов, несколько конкретных мест поставки. И, соответственно, в этом случае ваше предварительное предложение попадет в соответствующую выборку по определенному региону при публикации заказчиком извещения в его регионе. Далее. Документы, подтверждающие страну происхождения товара, здесь по собственной, собственной инициативе, по, при необходимости мы прикрепляем сюда дополнительные файлы, если они требуются другие документы на усмотрение участника. Сюда можно также прикрепить документы по вашему товару, например, паспорт качества, сертификат по товару. Но, собственно, те документы, речь идет о тех документах, которые не являются обязательными. Если при заполнении предварительного предложения не прикреплен обязательный документ, не указаны обязательные сведения, либо они указаны некорректно, это чревато тем, что предложение выборку может не попасть, и даже если предложение в выборку попадет, в дальнейшем оно будет подлежать отклонению уже при рассмотрении заказчика. Далее. На сегодняшний день оператор электронной площадки предоставляет заказчику сведения информацию о привлечении юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения в рамках статьи 1928 Кодекса об административных правонарушениях, при соответственно, наличии таких правонарушения, это незаконное вознаграждение. И участник закупки может самостоятельно изучить сведения о своей компании, по организации, дружественной организации и так далее. То есть получить эти сведения можно в открытом доступе на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Далее. Следующая норма, на которой я хочу остановиться, она действует у нас уже достаточно давно, но тем не менее, сколько я не провожу мероприятий, сколько не провожу различных семинаров, вебинаров, все равно возникают различные вопросы в этой части. Речь идет о том, что э, давно уже действует правила о возможности не предоставлять обеспечения исполнения контракта в случае, если участник принимает э, участие, в дальнейшем одерживает победу, по закупке среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. И э, здесь есть еще дополнительная возможность, обратите на нее особое внимание, э, это, точнее, даже невозможность, а требования закона. При осуществлении закупок среди СМП СОНКА в рамках 30 статьи 44-го федерального закона размер обеспечения исполнения контракта, в том числе если по закупке применяются антидемпинговые меры, то есть если по конкурсу аукциону было снижение на 25% и более от начальной максимальной цены контракта. Так вот, обеспечение исполнения контракта по таким процедурам устанавливается не от начальной максимальной цены контракта, как в общем случае, а от цены, по которой заключается контракт. Если по закупке установлен аванс, меньше, чем размер аванса, все равно обеспечение исполнения контракта быть не может. Почему обращаю внимание на вот эту ситуацию? Дело в том, что по-прежнему заказчики иногда забывают о об этой особенности. О той особенности, что необходимо произвести исчисление обеспечения исполнения контракта не от начальной максимальной цены контракта, а от цены, которую в итоге предлагает участник-победитель. И каким образом это может, так сказать, сыграть в пользу поставщика. Вот здесь сразу хочу дать такой небольшой совет. Можно даже это назвать такой лайфхак. Когда участник закупки находится на этапе заключения контракта. И, например, это закупка для СМП Сонка. то есть таким образом, по процедуре происходит учет обеспечения исполнения контракта именно от окончательной цены, от цены победителя. Если вы в своей процедуре увидели, что заказчик, например, указывает требования о конкретной сумме обеспечения. И, исчисляет обеспечение от начальной максимальной цены контракта. Естественно, даже если вы предоставляете сведения по опыту, даже если было небольшое снижение, вы можете воспользоваться возможностью направить протокол разногласий. Я рекомендую это обязательно сделать, ввиду того, что это нарушение, нарушение со стороны заказчика. И таким образом призвать заказчика к тому, чтобы положение контракта было отредактировано и были указаны актуальные сведения в соответствии с действующим законодательством. Поэтому будьте внимательны. Некоторые участники в качестве вот такого лайфхака, лайфхака используют данные требования, когда, например, требуется всего лишь увеличить срок для подписания контракта. Направляет протокол разногласий, соответственно, далее доработка контракта и потом уже новое время в течение трех рабочих дней для подписания контракта победителя. Участник закупки, проводимой среди СМП СОНКА, может быть полностью освобожден от обязанности предоставлять обеспечение исполнения контракта, в том числе с учетом демпинговых мер. Для этого необходимо участнику-победителю до заключения контракта предоставить информацию из реестра контрактов, которая подтверждает исполнение в течение, в течение трех лет участникам э контрактов без применения неустойки к контрактам. Учитывается сумма цента. Таких контрактов сумма цен контрактов должна быть не меньше, чем начальная максимальная цена контракта по проводимой закупке. Вот здесь тоже очень много вопросов возникает у поставщиков, каким образом правильно предоставить сведения о своей добросовестности, подтвердить наличие опыта, какие вопросы могут при проверке добросовестности возникнуть у заказчика. Сейчас отвечу на самые популярные вопросы. Есть ли требования к релевантному опыту? То есть, например, по одной теме заключаем контракт, по этой же теме, соответственно, предоставляем контракты. Нет, такого требования не предусмотрено. Речь идет в целом про наличие опыта. У участника. И а, при предоставлении опыта вместо обеспечения исполнения контракта здесь следует еще обратить пристальное внимание на то, какие именно контракты вы а, предоставляете а, для подтверждения вашей добросовестности. Про а, что я говорю, то есть что имею в виду. Это статус контракта. Статус контракта в идеале должен быть статус каждого из трех контрактов. В идеале должен быть исполнение завершено. То есть таким образом происходит подтверждение того, что участник со своей стороны исполнения контракта завершил. Обязательно посмотрите объем оплаченных обязательств по контракту, то есть объем сведения по заключению контракта, по цене контракта и объем исполненных обязательств. Возникает вопрос у поставщиков, а что же делать с теми контрактами, которые были исполнены, но были исполнены не полностью, имеют статус исполнения прекращено. Можно ли брать такие контракты в качестве подтверждения опыта? Эти контракты вы можете взять, но э, учитывайте именно их э, в объеме исполненных обязательств. То есть э, заходите в реестр контрактов, проверяйте сведения, которые отражены по оплате, по факту исполнения вами контрактов. Если, например, вы знаете, что э, контракт был исполнен э, в одном объеме, а сведения отражены совершенно другие в реестре контрактов, к сожалению, на практике это бывает не часто, но иногда это встречается. Так вот, здесь рекомендую связываться с заказчиком по тому контракту и, собственно, просить его для того, чтобы он внес необходимые изменения. Бывает и такое, что вы знаете, что контракт ваш исполнен, исполнен в полном объеме, сведения соответствующие отражены в единой информационной системе, но в, ЕИ, в реестре контрактов статус контракта, Исполнение. То есть таким образом нет информации о том, что исполнение завершено. И вот здесь тоже речь идет о том, что нужно обязательно связаться с заказчиком, для того чтобы заказчик, ну, фактически здесь требуется нажать всего лишь одну кнопку со стороны заказчика, и статус контракта поменяет свое значение. Это будет исполнение завершено. На это обращайте внимание. Ввиду того, что много практики контролирующих органов, где участник вместо, опыта, вместо обеспечения исполнения контракта предоставляет опыт, а в итоге этот опыт участнику не засчитывается. В отношении срока давности контрактов в течение трех лет можно ли предоставить контракты, например, за прошлый год? Есть контракты, которые отражают добросовестность. Три контракта, но они все за прошлый год. Да, вы можете предоставить. Можно контракты предоставить по одному от каждого года, но обязательно контракты предоставляемые не должны быть старше, чем три года. Далее. И вот здесь я хочу рассмотреть, какие на практике встречаются ситуации, связанные с обеспечением исполнения контракта, реализация части 3 статьи 96 44 федерального закона, указание сведений о предоставлении обеспечения исполнения контракта субъектам малого предпринимательства социально ориентированной некоммерческой организации. Какая ситуация сложилась на практике? Документация об аукционе uh, указано, что размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от цены по которой заключается контракт, в проекте контракта было указано, что это 10% от начальной максимальной цены контракта. Нарушение со стороны заказчика. Участник обжаловал действия заказчика. Здесь участник не стал на этапе подачи заявки направлять запросы разъяснения. Здесь участник сразу обратился в контролирующий орган. И, естественно, контролирующий орган был на стороне участника. Ввиду того, что заказчик требование по применению обеспечения исполнения контракта в рамках закупки для СМП Сонка не в полном объеме, то есть отразил не полностью документации. Уклонение от заключения контракта поставщиком по причине не указания опыта исполнения контрактов. Речь идет как раз про то, что участник предоставил место обеспечения исполнения контракта, сведения по опыту, и при проверке контрактов со стороны заказчика было обнаружено, что в одном из трех предоставленных субъектам малого предпринимательства контрактов были указаны сведения о применении к контракту неустойки. Общее правило, учитываем давность контрактов, и контракты должны быть без неустойки, без применения неустойки, даже если неустойка была погашена. Здесь будьте внимательны. Практика 2020 года, когда э, происходило списание неустойки. Э, все равно сведения в реестре контрактов о начислении поставщику неустойки, э, если отражены, то, соответственно, такой контракт, к сожалению, взять э, и подтвердить ему опыт не получится. Соответствующее решение вы видите на экране. Есть э, практика буквально в отношении таких решений, э, на территории всей России, поэтому это как вот примеры из выборки. А вот здесь тоже хочу остановиться на еще на одном важном моменте в отношении Планения. То есть обратите внимание, участник закупки, когда не предоставляет обеспечение, предоставляет опыт вместо обеспечения. И, соответственно, участник э, в полной уверенности, что его опыт является подходящим соответствует требованиям для того, чтобы э, подтвердить его добросовестность, и в этой ситуации каким образом дальнейшее развитие событий происходит? Э, участник закупки по в превалирующей практике, не заключает по итогу контракт. То есть при проверке контрактов, которые предоставлены в качестве опыта, участник, прошу прощения, заказчикам этот опыт отклоняется. И по факту получается таким образом, что участник закупки не подтверждает не наличие у него опыта, не предоставляет обеспечение исполнения контракта. Если мы обратимся к тексту 44-го федерального закона, мы с вами увидим, что это... Факт того, что участник уклоняется от заключения контракта. Превалирующая практика заключается в том, что участник лишается возможности контракт такой заключить, ввиду того, что он не предоставил обеспечение исполнения контракта и не подтвердил наличие у него опыта. Но все-таки положительный нюанс заключается в том, что участник не включается по результату в реестр недобросовестных поставщиков. Есть, конечно, и обратная практика, ввиду того, что у нас нет единого правоприменительного подхода к этому и ко многим другим вопросам. Но, тем не менее, все же вот такая тенденция, что участник не включается в РНП, она является более действенной. Обеспечение исполнения контракта по требованиям прошлого года, и, собственно, вот эти требования, они распространяются по большей своей части и на, текущий, на текущий, текущий период времени. Можно не требовать при закупках у СМП СОНК обеспечения исполнения контракта. Минимальный размер обеспечения исполнения контракта снижен с 5% до 0,5%. Верхняя планка граница в 30% осталась без изменений. Обеспечение исполнения контракта можно не устанавливать, если осуществляется казначейское сопровождение контракта. Если заказчик устанавливает, то максимум это 10%. И, собственно, иные требования, нововведения прошлого года, они многие из них перешли и на текущий период. Здесь опять же я хочу обратиться к практическим вопросам. Вопрос по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств. Напомню, обеспечение гарантийных обязательств – по факту для участника это третье обременение, которое может быть установлено по закупке. Это обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта и обеспечение гарантийных обязательств. Иной подход мы найдем в самом законе. Если опять же мы обратимся к нормам 44-го федерального закона, то исходя из норм следует, что обеспечение гарантийных обязательств это часть обеспечения исполнения контракта. И исходя из этого, естественно, и контролеры тоже фиксируют, в том числе и нарушения по факту не предоставления обеспечения гарантийных обязательств. Вот обратите внимание на пример, который на слайде приведен. Победитель электронного аукциона предоставил вместе с подписанным, обеспечением, подписанным контрактом обеспечение исполнения контракта но не предоставил, когда, собственно, подошло время, не предоставил обеспечения гарантийных обязательств в размере 1%. Участник закупки признан уклонившимся. Позиция у ФАС следующая. Обеспечение гарантийных обязательств является одним из способов обеспечения исполнения контракта. В рассматриваемом примере фактически участник-победитель не предоставил в требуемое время. Следующий под вид обеспечения исполнения контракта... Обеспечение гарантийных обязательств. То есть фактически, возвращаясь как бы обратно к стадии заключения контракта, поставщик был признан уклонившимся от заключения контракта. Несмотря на то, что участник контракта подписал, подписал со своей стороны заказчик, то есть произошел факт заключения контракта, но по итогу не было предоставлено обеспечение исполнения контракта. Ввиду послаблений 2020 года и правил, которые действуют на сегодняшний день, заказчик вправе не устанавливать по любым товарам, работам, услугам обеспечение гарантийных обязательств. Ну а если заказчик устанавливает это требование, участнику, так сказать, заранее необходимо для себя представлять всю картинку по исполнению этого контракта. И в назначенное время, в нужное время не забывать о том, что есть еще и требования по обеспечению гарантийных обязательств. Обязательств. Напомню, обеспечение гарантийных обязательств может быть установлено в размере до 10% от начальной максимальной цены контракта и предоставляется участникам такое обеспечение до момента подписания документа о приемке. И если у вас предусмотрено поэтапное исполнение контракта, то в этом случае до собственно, исполнения подписания документов, закрывающих по первому этапу. Какие еще встречаются ошибки, исходя из э, существующей практики контролирующего органа и прав, судебной практики? Э, заказчики забывают о таком способе обеспечения заявок, как банковская гарантия. То есть стандартно заказчик при э, проведении закупки по 44-му федеральному закону, при проведении закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-му федеральному закону, может не указать документация закупки альтернативность выбора для поставщика. На это я тоже обращаю ваше внимание. Это нарушение со стороны заказчика. И если вы встречаетесь, встречаете точнее, такие примеры в своей практике, то ну, желательно, конечно, направить запрос о разъяснении. И особо это будет актуально в той ситуации, например, если не перечислена банковская гарантия в возможных видах обеспечения заявки, а, собственно, участнику для для участия, поставщику для участия в этой процедуре как раз банковская гарантия является актуальным требованием. Это будет нарушение, которое можно встретить, собственно, в закупочной документации, но по... Факт проведения закупки при возможности при заполнении заявки выбрать один из собственно, способов обеспечения, на это никоим образом не отразится не указание заказчикам именно в документации отсутствия точнее, возможности предоставить обеспечение в виде банковской гарантии. Не указывают заказчики условия банковской гарантии, которая предоставляется в качестве обеспечения заявки. А заказчикам установлены требования о возможности внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки могут быть... И не указаны условия банковской гарантии. Здесь однозначно, опять же, нарушение со стороны заказчика. Заказчик в полном объеме обязан документации о закупке указать, каким образом... Участник предоставляет обеспечение заявки и, собственно, по каждому из возможных способов обеспечений необходимо указать и требования, и условия. Порядок предоставления обеспечения заявки нельзя отменить, заменить отпиской. Порядок предоставления обеспечения заявки в рассматриваемом примере был определен заказчиком в извещении о закупке следующим образом в соответствии с требованиями 44 Федерального закона. Более никакой конкретики не было указано заказчиком. Действия заказчика нарушают таким образом положение 44 Федерального закона. Соответствующую практику по рассматриваемым вопросам вы видите на экране. Примечательно то, что по причине несоответствия заявки, требованиям, несоответствия части предоставления обеспечения заявки, возможно, отклонение заявки, и в данном случае речь идет про отклонение заявки, отстранение участника от участия в закупке в случае ненадлежащей банковской гарантии. В случае выявления несоответствия банковской гарантии, предоставленной участникам закупки в качестве обеспечения заявки, вот здесь обратите внимание, реквизиты соответствующих, соответствующего письма, то есть Минфин России считает возможным отклонение заявки по причине несоответствия в участника закупки требованиям части 1 статьи 31 44 федерального закона соответствующая практика также есть и со стороны контролирующего органа и со стороны судебной инстанции то есть таким образом участник закупки, когда направляет сведения по предоставлению обеспечения заявки в виде банковской гарантии. То есть, проще говоря, когда предоставляет качество обеспечения заявки банковскую гарантию, обязанность участника ⁇ это зона ответственности поставщика проверить соответствие всем требованиям ту банковскую гарантию, которую вы предоставляете в качестве обеспечения заявки. К сожалению, я сама на практике сталкивалась с такими ситуациями, когда поставщик, с которым мы активно взаимодействуем в рамках участия в закупках, предоставил обеспечение заявки в виде банковской гарантии. Это был достаточно крупный аукцион по сумме, то есть выгоднее было получить банковскую гарантию. И не были указаны в банковской гарантии требования о ее без отзывности, то есть положение о том, что банковская гарантия является без На этапе рассмотрения вторых частей заявок по аукциону заказчику пришла банковская гарантия, которая была направлена участником в виде в качестве обеспечения заявки. И такая банковская гарантия была отклонена. Участник был отстранен от участия в процедуре, хотя закупка была, собственно, закупка участник забрал по весьма привлекательной цене. Здесь вот не буду подробно останавливаться, но скажу лишь о том, что по срокам возврата обеспечения эти требования, они действуют, действуют уже давно, и если заказчик просит направить от вас письмо, письмо, в котором вы информируете заказчика о необходимости вернуть ваше же обеспечение, ваши денежные средства, то вы можете этого не делать ввиду того, что в законе на сегодняшний день точно обозначены соответствующие сроки. Не забывайте о том, что в ходе исполнения контракта размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен, и таким образом вы, собственно, обременение в том числе финансовое обременение, можете уменьшить. Но есть определенные ограничения в части уменьшения размера обеспечения исполнения контракта. У поставщика не должно быть неоплаченных неустоек, То есть даже если имели место быть различные неустойки – по контракту они должны быть со стороны участника закрыты. Если по контракту был предусмотрен аванс, аванс должен быть полностью отработан. Работы должны быть приняты в не меньшем объеме, чем размер аванса. И отдельно, как всегда, для себя правительство оставляет возможность установить в отдельных случаях невозможность уменьшения обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии Здесь тоже я обращаю ваше внимание на то, что нужно пристально следить в дальнейшем, когда вы уже, собственно, и заключили контракт за актуальностью вашей, например, банковской гарантии. Но здесь есть небольшое такое преимущество у поставщика. Ввиду того, что на сегодняшний день законодательно закреплено то положение, что обязанность за обязанность отслеживания актуальности банковской гарантии возложена на поставщика. Прошу прощения, на заказчика. И заказчик, соответственно, после предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии самостоятельно отслеживает, не, не произошел ли отзыв у банка гаранта о лицензии, не наступили ли иные обстоятельства которые говорят о том, что банковская гарантия более не актуальна. Но в случае, если банковская гарантия не является актуальной, и об этом нас уведомляет заказчик, обязанность именно заказчика следить точнее за актуальностью банковской гарантии, и в назначенное время нас об этом уведомить. Так вот, в течение одного месяца с момента получения уведомления указано, что это надлежащее уведомление, хотя более подробной информации в отношении ненадлежащего уведомления не прописано в самом законе, поэтому здесь после получения соответствующего уведомления, сообщения и так далее о необходимости предоставить новое обеспечение, это нужно обязательно сделать. Сделать это необходимо в течение одного месяца, с момента получения уведомления. Если э, срок не выдержать, то есть, соответственно, если в течение одного месяца с момента получения уведомления вы не предоставляете новое обеспечение, в этом случае начисляется пеня. Виня начисляется по общим правилам, как и в случае с ненадлежащим исполнением или неисполнением условий контракта. И на экране вы сейчас видите пример, когда со своей стороны допустил нарушение заказчик, заказчик бездействовал, он не уведомил поставщика не уведомил поставщика о том, что банковская гарантия утратила актуальность, и, соответственно, несмотря на то, что я просто знаю эту ситуацию более детально, несмотря на то, что участник знал о том, что уже банковская гарантия не является актуальной, так вот, заказчик в назначенное время не уведомил поставщика, поставщик был лишен возможности предоставить новое обеспечение исполнения контракта. И при рассмотрении данного дела в суде, Оснований для применения штрафных санкций к поставщику со стороны суда не было обнаружено. Соответственно, здесь суд стал на сторону участника. Так, далее. Ну, вот здесь у нас уже, насколько я понимаю, не так много времени остается. Хочу на более такие существенные, актуальные вопросы обратить внимание. Это те нововведения, с которыми нам с вами предстоит работать уже в самое ближайшее время. Обратите внимание на то, что вводится новое понятие. Понятие в части обеспечения — это понятие независимой гарантии. Независимая гарантия, если сравнивать с текущей, с текущей редакцией 44-го федерального закона, с текущим применением соответствующего понятия, Независимая гарантия является более широким понятием, чем банковская гарантия. Независимые гарантии будут выдаваться банками, которые соответствуют требованиям, установленным правительством Российской Федерации. Далее, орган выдачи независимой гарантии – это государственная корпорация развития ВПРФ и региональные гарантийные организации, которые предусмотрены 209-м федеральным законом. И, соответственно, опять же, ответственный орган – это Минфин. То есть Минфин регламентирует перечень, перечень организаций, которые вправе выдавать на сегодняшний день. Это банковские гарантии, это в дальнейшем уже в полной мере независимые гарантии. Вообще речь идет о том, что... В сфере закупок есть определенные тенденции в части унификации всех процессов. Есть тенденции по унификации документов, то есть приведение к таким неким общим требованиям, общим правилам. И вот эти же правила, они в дальнейшем, как об этом сейчас говорят на уровне правительства, они будут уже распространяться и в том числе на обеспечение, на обеспечение участия, на обеспечение исполнения контракта и так далее. И, соответственно, речь идет о том, что гарантия будет представлена в некой такой унификации универсальной форме и свои собственные правила требования не смогут уже устанавливать ни органы которые выдают банковские гарантии не смогут диктовать их и заказчики которые зачастую мы с вами сталкиваемся наверняка с такими проблемами не принимают банковские гарантии потому что они не соответствуют требованиям которые установлены в конкретной организации заказчика так Далее, хочу я перейти к планируемым изменениям, и вот здесь обратите внимание, что 16 марта 2021 года соответствующий проект изменений о изменений в отдельные законодательные акты – соответствующее первое чтение было пройдено о чем законопроект второй оптимизационный пакет поправок направлен на оптимизацию закупок оптимизация говорит нам о том что часть процессов будет сокращено по своим этапам часть процессов в закупках процессы будут упрощены по порядку своей реализации и речь идет прежде всего про сокращение количества процедур. Вот однозначно мне эта тенденция близка. То есть я считаю, что это давно назревший вопрос, который говорит нам о том, что не нужно дублировать процедуры по большей своей части, Достаточно конкурса, аукционы и запроса котировок. Далее. В законопроекте говорится о том, что предусмотрен будет рейтинг деловой репутации участника закупки. Это совокупность оценки опыта участника закупки, который зарегистрирован обязательно в единой информационной системе. Но здесь, конечно, вопрос еще о том, как будет функционировать этот рейтинг, какие будут дополнительные требования установлены. Об этом, я думаю, мы будем говорить несколько Позже. Установление универсальной предквалификации, которая предусматривает возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 миллионов рублей только участников, которые имеют успешный опыт исполнения контрактов в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной максимальной цены контракта. Здесь, конечно, я думаю, вполне справедливый вопрос назревает, а что делать начинающим поставщикам, где, собственно, этот опыт приобретать, как это в дальнейшем вообще будет реализовано и как попасть вот в эту выборку участников, которые прошли эту универсальную предквалификацию. Ну, собственно, здесь остается только посмотреть дальнейшие тенденции, что в итоге нам готовит законодатель в окончательной редакции. Уточнение, регулирование вопросов проведения обсуждения общественного контроля, общественного обсуждения закупок и так далее. Вот на такие основные вопросы направлен законопроект. По 223 федеральному закону обратите внимание поправки о банковской гарантии при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства. Напомню, вот эти закупки для малого и среднего предпринимательства МСП, они максимально приближены к закупкам по 44-му федеральному закону. И здесь можно наблюдать те же самые тенденции, которые есть и по 44-му федеральному закону. Планирует ввести требования к обеспечительной гарантии при конкурентных закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик будет принимать гарантии, банков из перечня по 44 федеральному закону. Вот здесь вот я привожу активную гиперссылку, по которой вы сможете впоследствии перейти и посмотреть прямо на сайте актуальную информацию. В гарантию включается ряд условий, в частности, о сроке ее действия, не менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок для обеспечения заявок. То же самое правило действует сейчас и по 44-му федеральному закону. Не менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства по договору, у гарантии для обеспечения договора есть свои нюансы. В ней не должно быть условия о предоставлении банку судебных актов в подтверждении неисполненных обязательств. Правительство утвердит дополнительные требования, гарантии и ее типовую форму. Планируется, что вот эти нововведения, они уже в следующем году заработают. И вот я приложу ссылку на проект федерального закона. С ним вы можете ознакомиться, когда, собственно, материалы будут до вас доведены. Далее. А, обратите внимание, что вот тот законопроект, который я уже сегодня говорила, обратите внимание, что вот тот законопроект, который я уже сегодня упоминала, он вводит такое понятие, как, как прошу прощения, отдельный этап исполнения контракта. И, по сути, если мы с вами обратимся к механизму исполнения контракта, Естественно, нельзя сказать, что в практике применения отдельный этап исполнения контракта это абсолютно новое для нас понятие. Нет, мы с вами однозначно сталкивались с таким понятием. И многие контракты, более того, контракты скорее в большинстве своем проходят именно с учетом отдельных этапов исполнения контракта. Но вот наконец-то законодатель заговорил о том, что пора бы уже и закрепить это понятие, отдельный этап исполнения контракта что будет подразумеваться под отдельным этапом это часть предусмотренных контрактом обязательств поставщика по поставке товара по выполнению работы по оказанию услуги в определенный контрактом срок в отношении которых контрактом предусмотрено оформление документа о приемке результатов таких, таких как поставки товара выполнение работы или оказание услуги и э, недаром у нас законодатель вплотную заговорил о том, что нужно оформить э, отдельный этап исполнения контракта, э, получить законодательное такое некое оформление. Э, это сопряжено с другим обстоятельством. Это сопряжено с тем, что у нас уже запущено электронное актирование, пока оно проходит в таком неком... Э, Пилотном неком добровольном режиме. Но тем не менее, все идет к тому, что, естественно, этот этап этап электронного актирования, он будет обязательным для заказчика и для поставщика. По сути, электронное актирование. что понимаем мы под этим понятием, это обмен электронными документами в режиме исполнения контракта, в том числе и с учетом отдельных этапов, это обмен документами о закрытии этапа исполнения контракта. Электронная приемка предусмотрена, будет уже, я думаю, в ближайшее время. Кстати, планировали, что в этом году в полном объеме она заработает, но пока еще говорить о том, что для всех это обязательно, пока еще рано. Но, тем не менее, в пилотном режиме уже может использовать заказчик. Соответственно, заказчик дает свою такую некую визу, говорит о том, что по... Данной закупки будет применяться в рамках исполнения контракта электронное актирование. И в этом случае участник уже предоставляет, формирует, точнее, документы в электронном формате посредством единой информационной системы. Электронная приемка, поставщик, подрядчик, исполнитель в срок, установленный в контракте, формируется с использованием ЕИС подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект документа о приемке. К проекту документа о приемке могут прилагаться различные документы, которые являются актуальными именно для этой закупки. Например, документы, которые подтверждают страну происхождения товара. Это может быть паспорт качества товара, это может быть сертификат по товару и так далее. Проект документа о приемке не позднее одного часа с момента его подписания в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется заказчику. Датой поступления заказчику проекта документа о приемке считается дата направления такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик. На сегодняшний день что важно понимать из всего этого участнику? Участнику необходимо при работе учитывать, что если заказчик предусмотрел по конкретной закупке на этапе заключи, на этапе прошу прощения исполнения контракта обмен документами в электронном виде, участнику не нужно будет выставлять закрывающие документы. Речь идет про универсальные передаточные документы, про счет фактуру и иные документы. Их не нужно будет выставлять по-прежнему, не нужно будет выставлять в бумажном виде. Весь обмен документами будет происходить в электронном формате. Электронное актирование и, собственно, сам документ о приемке предполагает ряд обязательных полей. Причем, если вы зайдете в единую информационную систему, если у вас уже, например, есть такие документы, которые предполагают обмен закрывающими документами в электронном виде, вы увидите форму документа о приемке. Форма документа о приемке содержит ряд обязательных для заполнения поставщиком и заказчиком полей. Часть информации указывается автоматическим на основании сведения о закупке, на основании сведений, по контракту и э, та информация которую заполняет участник э, она называется титулом титул участника и э, отдельно для заполнения предусмотрен титул заказчика Участник со своей стороны первый заполняет сведения, указывает информацию в титуле участника и далее подписывает своей электронной подписью документ. В автоматическом режиме в течение одного часа документ передается заказчику. Но по факту это все будет происходить сразу же. Далее. Сведения достаточно подробно указываются в документе. Вот как раз понятие титул поставщика, титул заказчика, что предусматривает. Документ о приемке в электронном формате можно вывести на печать, просмотреть, в каком виде он будет представлен в печатном формате, если это требуется. Плюс документы для простоты работы и заказчика, и представителей организации поставщика предусматривают различные статусы. Вот эти вот статусы я сейчас продемонстрирую. Когда документ о приемке находится в стадии проекта, соответственно, он у вас подсвечивается серым цветом. Далее, когда вы уже сформировали документ, отправили его на рассмотрение заказчику, у вас документ будет находиться в статусе рассмотрения. В случае, если по документу со стороны заказчика пришел отказ, не произошла приемка, не произошло подписание закрывающих документов, документы будут в статусе «Отказано» красным цветом подсвечиваться. И зеленый цвет означает то, что все хорошо, заказчик подписал документы и, соответственно, приемка товара, товара, работы, услуги произведена. Здесь вот обязательно используйте вот эти вот обозначения. Обращайте внимание на пиктограммы, потому что есть своя специфика работы со стороны заказчиком в части закрывающих документов в электронном формате. Когда заказчик предусмотрел подписание документов приемочной комиссии когда предусмотрено соответственно необходимость подписания всеми членами приемочной комиссии потребуется виза от каждого собственно члена приемочной комиссии и пока документ не будет у вас полностью подписан всеми ответственными лицами документ не будет находиться в статусе подписан и будет соответствующая пиктограмма так ну вот здесь. Здесь у меня, наверное, на слайде нет. Пиктограмма в виде ключа в неполном кружочке. То есть ключ находится в кружочке, который не полностью очерчен. Итак, собственно, вот это вот наше с вами самое ближайшее будущее. Будущее в части электронного актирования. Планы на Текущий год, ну, возможно, эти планы они плавно перейдут и в 2022 год. Это введение банков в субъекты контроля. Это введение иммунитета счета для специального счета. В полном объеме будет введен иммунитет специального счета. Утверждение единой формы банковской гарантии. И вот здесь речь как раз идет в том числе и про независимую гарантию. Единая типовая форма контрактов Минфин России с типовыми условиями отраслевых федеральных органов Власти регионов. Право исполнителя обжаловать решение заказчика. При... Право исполнителя обжаловать. Решение заказчика об одностороннем отказе при включении его в реестр недобросовестных поставщиков. Планируется введение на основании опять же соответствующего рейтинга реестра добровольных добросовестных прошу прощения, участников, рейтинг предпринимателей. Автоматическое присвоение рейтинга будет предусмотрено в зависимости от качества, количества, стоимости исполненных контрактов. И рейтинг будет использоваться для допуска на торги, для объективной оценки участника на торгах, для снижения размера обеспечения заявки и контракта в зависимости от рейтинга. Единые требования к составу заявки будут предусмотрены при всех процедурах. Ну и, соответственно, здесь же мы с вами уже говорили про сокращение способов закупок по оставшимся трем видам процедур, будут предусмотрены единые формы. В частности, про электронный аукцион. Если ничего не изменят, то в режиме участия в электронном аукционе все участники будут допускаться до торгов, а уже рассмотрение сведений по поставщику, сведений о предлагаемой в составе заявки продукции либо иных сведений по услугам, работам и так далее – они будут рассматриваться уже после проведения торговой сессии. То есть вот такие вот планы тоже есть. Поэтапное введение запрета на использование дополнительных характеристик в каталоге товаров, работы, услуг, упрощение системы нормирования, то есть определение требований к объекту закупки, формирование всей информации о закупке, в извещении, исключение документации о закупке. Но вот здесь на примере, наверное, запроса котировок, по запросу котировок на сегодняшний день только извещение, Ну, собственно, это требование, оно изначально действовало. Так вот по поводу сокращения количества документов здесь, конечно же, пока еще можно поспорить, потому что, несмотря на то, что по запросу котировок предусмотрено только извещение, все равно все необходимые документы есть и порой они бывают очень объемными. Вот такие вот тенденции ждут нас в самое ближайшее будущее. Сегодня, уважаемые участники мероприятия, мы рассмотрели те нормы, правила, с которыми мы уже работаем, и те нововведения, с которыми нам предстоит работать в ближайшую перспективу. Так, по поводу материалов хочу отметить, что все материалы будут отправлены. Юлия, у нас есть два вопроса, которые адресовали участники вам. В чате я их сейчас подготовила, что чат у нас пополняется. Еще раз напоминаю, что, пожалуйста, в чат отправляйте вот свои адреса электронной почты, если вы хотите, чтобы мы прислали вам материалы, да, а материалы будут отправлены. И вот такой вопрос А если заказчик откажется подписывать дополнительное соглашение? Здесь вопрос причине заключения дополнительного соглашения. Однозначно, если вы попробуете внести правки в первоначальную версию контракта, которую вы видели, которая является неотъемлемой частью извещения, этого сделать не получится. Если это вопросы технического характера, то здесь однозначно, я думаю, получится договориться с заказчиком. Заказчик, это в его интересах в том числе устранить технические недачи. Напомню, что заказчик, помимо отражения сведений в текстовом виде, в виде контракта, он заполняет еще и карточку контракта на свете единой информационной системы. Поэтому здесь вопрос и цены, и вопрос реквизитов поставщика. Сведения должны соответствовать той информации, которая указана в заявке поставщика, либо в предварительном предложении, если мы говорим про закупку единственного поставщика. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. А если документы о приемке были приняты без ОГО? Без обеспечения гарантии да, обязательств. Да. да, в этом случае уже вопрос к заказчику. Здесь, со своей стороны, поставщик, по сути, он выполнил требования, но... Обязанность, в первую очередь, заказчика проверить наличие у участника закупки обеспечения карантинных обязательств, если оно было предусмотрено. И если в дальнейшем вы исполнили контракт, благополучно забыли об этом контракте, но со стороны контролирующего органа к этой конкретной закупке будут вопросы, вопросы будут прежде всего к заказчику, почему в обозначенный срок а сроки у нас в данном случае все прописаны в 44-м федеральном законе, заказчик не проверил до осуществления приемки, не проверил наличие обеспечения гарантийных обязательств. И штраф возлагаться будет прежде всего на заказчика. Хорошо, спасибо большое. Я еще раз напомню, что сегодняшним информационным партнером нашего мероприятия выступила электронная площадка ОТС. Юлия является должностным лицом этой площадки, лицом этой площадки вообще просто. Вот, и на самом деле ее выступление всегда это плодница информации. Я надеюсь, что мероприятие было полезным. У нас еще запланировано небольшой вопрос у Сергея Маковича, но мы уже не успеваем по времени. Нам необходимо заканчивать. Там, а, да. да, мы сейчас только вот одно слово, я им предоставлю, коротенькое, потому что мероприятия на площадке проводим Московской торговой промышленной палаты, всегда комфортно. Те, кто регистрируется очно, помните, что у нас количество мест сейчас очень ограничено в связи с ковидными ограничениями, я надеюсь, что этот момент у нас снимется. И вот для заключительного, наверное, слова предоставляю Сергею Муковееву. Коллеги, приветствую еще раз. Достаточно емко и объемно. Спасибо большое Роману и Юрию за столь такой, как это принято говорить, разжевало на программе, что есть и что будет в рамках нашего законодательства по проведению торгов. Я хотел просто определить тему, затронуть именно исполнение государственного контракта, так как на практике те, ну, назовем их, Запросы, которые приходят к нам от бизнеса и общества, и в том числе от заказчиков, их достаточно много. И призываю, наверное, да, сейчас нас не получится, уже обсудить более предметно этот процесс. Хотел бы, помимо да, того, что вы сейчас да, услышали, да, возможности да, дать обратную да, связь да, от да, вас, все-таки вы да, прямые да, участники до да, закупок. Я надеюсь, что все здесь участники, которые они, как минимум... Являются ими или же планируют участвовать в торгах хотел получить обратную связь по тем проблемам, которые вы испытываетесь на этапе исполнения государственного контракта. Я думаю, что их немало, к сожалению, немало. И тем не менее, хотел бы просто тоже от вас услышать обратную связь, потому что сейчас мы готовим э, некую дорожную карту, как себя вести на этапе исполнения э, государственного контракта, как со стороны поставщика, так и со стороны заказчика, так как уже наработали определенный опыт. И при этом формируем инициативы и в этой области, потому что есть проблемы, есть давление и на заказчика в том числе. Нельзя винить как одну сторону, либо другую сторону. Здесь всегда есть проблемы и там, и там, с которыми необходимо бороться, к сожалению, для того, чтобы все-таки исполнение государственного контракта приносило прибыль. И результат для заказчика. Прибыль для, по сути, получается, поставщика и результат для заказчика. Поэтому, коллеги, призываю вас к тому, чтобы дать обратную связь. Я думаю, что инициируем следующее мероприятие исключительно по этому направлению, потому что я думаю, что у многих это прям боль. С учетом текущих изменений, которые грядут изменения в законодательстве, я думаю, что есть что сказать и вам. Спасибо. Спасибо, Сергей. Я прощаюсь, Я прощаюсь от имени всех участников со всеми участниками мероприятия, от имени ведущих. А, Юля вот говорит, здесь у нас поступил еще один вопрос, вопрос. мы успеваем, и давайте, давайте мы вот уже после даже прощения, все-таки этот вопрос озвучим. День, пожалуйста. Так, у нас вопрос в чате по поводу обеспечения исполнения контракта. Вы сказали, что должны рассчитывать от цены заключения контракта, но основная масса заказчиков устанавливает от начальной максимальной цены контракта. Вот здесь, уважаемые участники мероприятия, обращаю внимание всех. Вы для себя должны разграничивать, по каким правилам проводится эта закупка. Проводится она по правилам участия только субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных, некоммерческих организаций, тогда да, действует требование установления обеспечения исполнения контракта от цены участника-победителя. Если это закупка, которая проводится на общих основаниях, то в этом случае исчисление обеспечения исполнения контракта происходит только от начальной максимальной цены контракта, даже несмотря на то, что вы, например, являетесь субъектом малого предпринимательства. Так. Ну, я надеюсь, что все уже вопросы у нас подошли к концу. Все ваши электронные адреса мы зафиксировали, направим вам материалы и следите за нашими в соцсетях анонсами, участвуйте в наших мероприятиях. Да, и Сергей правильно сказал, давайте нам обратную связь. Я напишу сейчас электронный адрес, на который можно направлять обратную связь. Каких еще? Да-да-да, вот Сергей тут направил два электронных адреса. Значит, какие еще темы вам интересны и интересен и полезен этот семинар. Спасибо огромное, и мы прощаемся с вами. Спасибо. Всего доброго.